Всем привет, дорогие друзья! С вами как всегда я, Серж! И все мы прекрасно знаем величайшего Фифера не только в Сея но и в Мира! Мобильного Фифера, конечно! Влада Капусту. Стоп, Чё? Ладно, несмотря на такое обилие сарказма, я его я таки смотрю. Ну, как и многие, наверное, кто играет в умвел 19, и это ни в коем случае не пиар Влада Капусты. Стоп, куда мне кого-то пиарить или рекламить, если у меня всего 25 подписчиков? А может, давайте сделаем больше, и вы прожмете лайк на этот видос, даже учитывая, что он Замынительного качества, особенно превьюшка, а как всегда в моем стиле, кривая, ну поскольку я просто не умею пользоваться фотошопом. Да, я правда существую, Ну так в общем, в чем же смысл данного видеоролика? Сегодня Влад Капуста запустил челлендж 3 на 40 по 40. 45, я не помню, но в любом случае сегодня мы будем это повторять. Погнали! Но перед просмотром, ну или после, как же тебе удобнее-то будет, прожми, пожалуйста, лайк и поделись этим, этим видео с, со своими друзьями. Также ты сможешь списаться со мной в ВК. На все комментарии отвечаю. Погнали!